Всем привет, с вами Макс Риск, это новая игра Зуба. Видите? Yeah. Subscribes, Monster. Monders, mansions. Mapi. Это как знаете, Amodaus. Вот то чувство, что зуба копируют игры. Если вы так напишите, вы такую игру не найдете, я добавлю в описании. Название, чтобы знали Ой, писал, думаю, найдем. Зуба просто пишем зуба, друзья, как найти игру, кто не знает, как играть, как найти игру. Подсказочка. Ой, блин, точно не сказали. минуточку ваше внимание, пожалуйста, подпишитесь на мой основной канал. Просто нажать на подписку, также колокольчик. В описании есть основной канал. Это нужно делать для того, чтобы чтобы продолжал снимать чаще здесь. И потом уже и на мой основной канал. Переходите в вкладке канала, находите мой канал. Это... Там друг мой, ну вы сейчас сначала тут, это мой официальный канал. Это явно никто тут не блокирует, все будет нормально. Пожалуйста, подпишитесь. моля его, да? Моля, подождите, вот под каждым роликом, под каждым роликом есть такая функция. Заходите сюда вот, официальные ссылки макс резко, дискорд без электронным, с электронной почтой и без электронной почты. facebook по контакту, твич, инстаграм и все духи, друзья, пожалуйста так всем привет макс риск вот значит ходите зуб нажимайте на автора игры зубам это не один автор конечно это компания такая так скажем какой автор блин как нажать нажимайте на Упс. вот ой сори там как мы знаем были две игры а, стоп стоп так я же помню было, было две три игры подождите сейчас минуточку что меня внимание в общем, так разработчики так а другие снимать про это, между прочим. Сейчас скину. О, я не знал, что Ну вроде бы это оно. Сходи сюда вот и должно выйти на android Возможно не вышла на дроина на iOS, а на iOS у нас тут нету. Сейчас найдем ждите. В интернете поищем. Вот. Я думаю вы знаете, вот значит игра. Можно ее скопировать официально. Попытаться ставить где музыка личный комфорт ладно ладно ладно все и если получилось друзья то я не знаю почему не получается должен будущем подать появится возможно зайти ролик из будущего не знаю почему не появляется сейчас вам покажу что она реально появилась Во. загружаем сайт вот, вот это вот игра не знаю что не скачан страна региона украина да угол игры так вот угол игры в магазине вот как играется то да прям похоже игра на монстр а зуба похоже игра на брав старс вот не знаю почему то копия ну ладно популярные игры снимаете да окей действия очень понятно уходим ролики можно заценить 4 дня назад а, так так это официально зуба нет чувак один в общем понятно можно скачать у тебя? по ссылкам в описании указывает и лайкс нет так нет М -м -м, друзья делать грянь не он конечно показать хоть картиночки ему показать и можно скачать если вы у вас только не android если вы... если у вас есть хоть iphone там не знаю сейчас покажу пока что смотрите этот экранчик сейчас вам покажу ссылочку да вы ссылку найдете я не ставлю чтобы вы смотреть ролик до конца а то у нас время пролондра падает я обижаюсь на ну, что есть один шанс ничего не писать в описании только важные там инструкции это не важно так сейчас найдем этот рушку сейчас, сейчас минуточку тяну вот нашел <кхе> не знаю как это называется возможно это apple или что блин вот она здесь находится она находится на I... I... I... iPad типа того не знаю вот еще от игры от компании да видите а переходим здесь сейчас вот та компания Э, две игры. Может, можно на тут комочку нажать? Не получать друзья. На дройте нельзя играть. Значит, показываю экран, что поделать. Вот он. Читаю про него, да? Окей. Эм, переводчик работы Окей. Хром. Сускрафт изучен, ну, слайкс. Смотрим, значит, картинку, что-нибудь, да? А, э, 0 статей. Ну и о ценах, что Нажимаем здесь. Это компания игр. Вот. Дата. Сегодня? Нет. Да, не 1, 1 января. 2021 год. 1 января. 2021 год. Итак, читаем. Вас пригласили раз раскрыть тайну убийства. в особняке играете онлайн за 9 игр. Другими реальными игроками. пытайся раскрыть загадочное убийство кстати да нужно еще игру запустить зубам пойдет если игра не запускается то хай будет отыгрывать. так и запускается игра зуба рассказ раскрытие загадочного убийства выполняет следующие задания чтобы прибли приблизиться к установлению личных, личности убийцы но будьте осторожны это будет не просто задание убийцы находится в группе и не и ни перед чем не остановиться, чтобы убить расследовать не ну, как нас Между раундом, если вы играете вам то вам будет легче. Если нет, то вот, жалею. я так все равно. Понимаю, играть. Между раундом а и другие, игроки будут обсуждать, кто может быть убийцей в этом социальном игре дедушка дедутские все являются подозреваемыми обсуждением живую с другими игроками с помощью встречного чата где было Тело, где они такие задачи они выполняют с кем они гулять угля... гуляли точнее Очень понятно ну ладно после обсуждения игра попросил вас про голосование голосуйте своим чутьем чтобы узнать подозреваемость из особняка но будьте осторожны если вы Заподрозтите еще одного неминого гостя и проголосуйте за его выход из особенного особняка вы можете убить убийцами. В типа того выиграть в игру в убийцах. Но да, такая есть игра, лучше, как понимаю. Эта игра находится в постоянном развитии и в и вас ждут новые карты, задания и возможности. А, да. Подозреваемых это карта вы которые все друзья и семья могут наслаждаться вместе. Конечно. Вместе. Да ладно, если вместе, то почему игра не на Android? Интересно. Так вот, собираем. Я покажу вам игранщик еще. Картиночку сможем. Ну, Amon Ash. Копия амонаса Если прям поиграть, то Amon играйте. Awesome. Вот. Так, Total tanks SuperClayed. Видим, видим что можно рассказать тут все никсы тут ну вообще как-то нарисовано наверное еще разработка так вот убил тут на них ясно не дам вот тут коллекцию сколько взорвали персонажей все обыграть вы фракцию монет собирайте как among хас копирует копирующий ниндзя блин че копирую лично <с> это не напрягает это не ну да хочет что делать да? чем просто ничего а ну-ка скачать арк аму вот, скачать Быстро, бесплатный, безопасный для вашей игры. Так, можно? <сёк> Не скачиваю. <сёк> <сёк> Все, друзья, я скоро скачаю. Через 6 минут поиграем в катку. Играйте и скачивать, это конечно плохо дело. Но что делать? Может в следующем ролике продолжим 11 1 тысяч класс Так, давайте постабираем что-нибудь хоть. Пока она скачивается. Итак, так про 6 ГБ нужно 15. 6 минут? На 6 минут. Засекайте откроем линию мы откроем значок для вас друзья новый новый персонаж новый предмет думать лайкос подписка разблокирован новый предмет инструменты Это для вас О, прикольно все же меня знаете разблокировали но дискорде еще не разблокировали то обидно обидно заба разблокировали соночка упадет то а что меня прям руки руки подать слушай друзья друзья лайкос новый наш блин реально везуха визуха значит название пишу сами пишу выбил новый персонажа или новый предметы как хочу 1200 монет везуха ура 5 минут осталось один а музыка о тысяч платим получается на тысяч и шанс новый персонаж друзья это что-то нечто блин. спасибо а, нет так там только шанс был блин все, я я не буду по себе Я же на Не предметы, но персонаж, как по мне покруче будет Ладно, ладно, что поделать. Хочешь что-то дал, кстати, да? А так бы ничего не дал. Офигенно зубы не знаю, что ты будешь таким добрым. чтобы если ты добр, то пожалуйста, разблокируй меня. Я жду, пожалуйста. Я ж тебе говорю, столько спал. такой. ну конечно, не верите. Итак, 4 минуты можно ну катку за сыграть и все купил один самазов это а это не 13 лари так через там 33 5 дней 33 дня ну делать для них, я не у нас купить 1500. может быть где-то подкопить тогда сможем ну, в принципе, да. пошли брать соколо кстати да нужно еще прокачать все что дали возможность прокачать этого ворона не знаем чем лагает ну, ладно Эх, я хочу еще одного кстати блин реклама вступайте нашу группу в О. кстати вступил выходит а блин хоть бы выходить вступайте наш клан макс риск просто на низком находите почему именно он потому что так не понять не потерять наш канал в принципе нужно придумал вот по нам то есть я круче кого-то по моему да так я круче всех слушайте а? а ты можешь знать Это фейк то фейк кто не может быть такого смотреть профиль, а -а -а -а, я таки и знал, блядь. Тут, тут ютубер, блин, да не не может быть такого. Не обмани мне, подожди, а он в клане Посмотрим так, посмотрим, пожалуйста. Не знаю, в принципе, секрет на личности по типа тому. Так, в каком клане? Он уже будет этим владельцем Алис. то а что я за клон, блин, такой? Ладно. Ростский. Ладно, очень ступайте Это фейк был. Фейк. Первый комментарий напиши всем привет. Хай Очень как там скачаю игру? Нет, еще, сок соверение. Две минуты. Катку закрывай, блин, давай. Окей, прокачаемся. Быстро катку стран И будет новая игра у нас. На, пока на это андро не скачается. Я закрою полматки, чтобы налогло. Опа, на четвертый лео. Раньше был второй, теперь четвертый. Глуй, ты скоро скротя это стип догонит. Вперед. Да. Круто. Как по мне. Еще пиши комментария, как мой микрофон. Знаешь, никто. Я знаю, блин, отстань. Да пошел тут, блин. Да убийца, ты. Эй, успокойся. Выбить чаечек, там не знаю. Нормально убил. Как мне достал убивать меня? Че, ты влюбился, в меня лишь Да твою ж магнитолу. Та да вы такие, реблок, э -э -э, зубастеры. Э -э, Роблокс канал, пропия тогда, что поделать. Ну я в шоке, ну, ну что я такой? Ты найбот, и скорее всего дам. Я не люблю на его, на разработчика. На что они на Наверное, Они нереальные игроки. Не верю в них. Вообще, давай заходим. заходи в и пропиалить наказанный. Нужно 3 Что будет? Ты Ладно, это этот канал. Смотрите, значит, друзья, подпишитесь на канал Общий роуз, пиши на русском и найдешь канал. На английском, ну, может, писать и найдешь. Также пиши... Шахинкай, блин, не тот канал. Ну, ну тоже рекомендую. Так, мне раз еще этого Рублоксера. Наверное, максимальным риском. Еще игра с максимальным риском. Ну, просто игры с максимальным риском. Найдешь канал. А это это чужие игра, не играйте в эти игры. Вот. вот это лучше. Приятного просмотра. Подожди, ты даже Катку не вырвал? Так быстро умер? Нет, еще играет. Ну ладно, еще не скачалось, на пару секунд, мы еще одну к Нормально. Давай докажем, а то уже у нас ютюберем, блин. <музыка> я не знал, что это такое, ну ладно. Динамики за 5 баксов купил. <музыка> чувствую, что это какой-то магазин, ютюб <музыка> это магазин какой-то. Ладно, так уж быть, посмотрим, как я буду его оформлять на цен конечно, можешь поделать. ну хочешь, что покажу? докажи правду, скажу, они прячут правду, которые все прячутся. в дискорде все меня заблокировали. правду сказал, в принципе, на. ах, кто блин хитрый? иди сюда сказать. Блин. а? это как? диск А дальше копы нельзя брать, ч? Да, бей дня. Ладно. Лари, иди сюда. А я тебя вижу, кстати, я соколжишь. Лари, иди сюда, мне. сюда блин я лайк где подписка ваш ваша подписка лайк ваш Эш, блин не обнаглел я в шокер че чё таки рискованно слушать нас здесь макса риска ну ну получает тогда все скачала отлично потом покажу после катки такой серьезным еще чего убить хотели Нормально, блин. Иди. Блин, дайте укол. Вот скати напробуйте ну, блин, попробуй. Ладно, смотри, блин, рык Непонятно. После это катки посмотрим. А я пока ну, знаю, скачалась или игра или нет. Попадать. Открыть. Потом откроем. Ой, что А кто играл? Ну что, доигрался? Йоу, учитесь в него он мастер а тоже будущее то что делать наказано все же давай давай давай, давай не не никс проиграл что золото против него а тоже шарис слабаку блин учесть блин наконец мам, мам. давай давай да белом тренирабка мимо бам никс такой быстрый бум ну прям мастер я его бы выруб был он так отступил сдался а, пушку то, то что он тупо Дима зем потому что 5 лвл ну да пятилетка а мы что это ютибер один сказал я выучил блин ладно так уже быть я новый тибер чем он за ним ходит а так он на пока играет это пока играет так что за за это реально похоже я ходил так явно не на телефоне явно пока играет ну конечно, на пока вы выигрываете, очень чувак из побеждает. Ладно, побеждай, блин. папа каш Ждешь? Попал. вам тоже тан, тан Кто же выиграет, как вы думаете? Что, что, на комментарии тяжелее играть или на телефоне? Йоу. Там и там есть твои слабости. Как я понимаю. Обошел его. Задом. Б. он не знал такой, Как это так? Вообще заднем пойдете снова. Видишь? Тюрьер, поездла тебе. Миксик. Ладно, смотри, как кукота уже захвана. Ах, ладно. Что за фигня? одиннадцатое место. Слышишь? Я думаю, вообще был мастером. Ладно. Хоть нового персонажа дали, хоть нового предмета. Давайте вам предмет нового Давай. Ну, кусочка такая. О, что это такое? Эм, собер... собирая бочки и ящики сопротивляющего соперника, вы получаете щит. Чего? Собирая бочки и ящики. Бочка? Ящики? Это да и тоже похоже, да? В этой игре одно тоже. А это что Сандали святого дает возможность ходить по воде а зачем я и так летающий слишком мне если я стив то зачем стив брать я возьму щита помните а то вырубаю а так по у меня ощущение а немножко там личного хп я стану еще прочнее итак друзья лайк вас с вас и подписывайтесь на канал чтобы не пускать на ролики пока игра загружается открывается вам нет а что не так а вот установка а тут еще установка ладно а только на 2 пока на прикольно я подожду установка 2 снабж ну что то увидим ошибку смотрите это выражение не можно быть установлено в этом весе чего не за нельзя установить? а на минуточку чай черный экран покажу д ролик показать точно точно покажи хоть ролик что-то а потом уже может показать другое так значит? М -м -м, блин идет канал. Вот канал он так же будет пропиариу канал x риск подписывайтесь так куда канал наш не смотрите данный ролик тогда типа такой хороший имплант старый ролик хай посмотрим какая была их разум хай посмотри реально сам первую серию я посмотрю, слушайте. Я сам первый. Ну, первая серия удалась случайно. Ютуб не вернул меня, а я забыл. как там он? Стоп. Ща Сейчас пожди. Я настраиваю. Давай. Смотрите. Можно режим. О, по... спасибо. По, скорости, Ой. Брюкс, сила, а по жизни, вот. в будет в описании. Ссылочка будет в описании. Я так говорил. Прикольно. Так, копирующий танзом че такое. Что я буду смотреть ролик, а я буду баловаться. Так, смотрим все. События. Ооо. События забрать, награды собрать. Жетоны, жетоны, билеты. Так, награды за ранги. так куда клацать? Что Получается, кстати. 8-3 часа. Сейчас, что получилось. И всем признать. Меня зовут Граникс Риск. Это вторая серия по игре Зумба. смотрите у меня есть. Как ее там зовут? Не, у нас был в прошлом серии бык. Так, так, так. Где у нас тут бык? а давай заново. Где-то где где он тут. Вот он. Да, да, да, это он. Дальше у нас идет Брюкс, и вот у нас Моли. Можно нас заново. Она выпала. Сейчас у нас Брюкс такой сильный, опасный. Говорим, что, говорил вам, в прошлой серии, что он... Моли. Ну думал зайчик, да такой у нас. Сидрейте по по скорости, ловкости, Брюкс сила, а, по жизни бык. В прошлом серии ссылочку будет в описании. Так, открываем. Два часа. Э -э, сколько сейчас времени? <связь> да, два часа. Давайте разблокировать. Завтра откроем. Так, открываем слючок. Конечно, лагает. Извиняйте, но игра лагащая. И даже еще при записи она стала еще лагащей. Ну и ладно. Да, экран. Так, смотрим Ой. все. Окей, okay, события. Ооо вы спустишь, игра не надо. собрать тоны, что Билеты. -то, так, награды за ранги. Так, куда клацать? право сейчас качать. ждать? 8-3 часа события. Так, куда нажимать? Как играть? Что? Неужели ждать? Эй! Это приложение. Установлено вот. в эту версии. Клацаю. Это значит, что. Вверху нет? Возможно, подождем нет. в будущем. Ну, давайте одиночно пойдем. Или дуэлька. Да, тут можно соло выбрать. Ладно, всем за просмотр. В целом, Макс Риск и Макс Риск какой-то новый канал. Каждый всем до чего. Там побольше там.